Всем привет! Сегодня мы будем продолжать нашу тему, как правильно одевать ваших персонажей. Первый видеоролик вы видели его где-то полгода назад, и поэтому давайте сейчас разбираться уже на 31 августа 2020 года. Патч, который у нас сейчас имеется, и плюс один, потому что у нас завтра будет новый патч. С новыми двумя персонажами. Они у нас здесь есть, так что вы не переживайте. Поговорим, как их правильно одевать, ваших персонажей. С учетом локализации нашей, с учетом того, что у нас происходит. Давайте разбираться. Будем говорить о новых персонажах, которые у нас появились после того видеоролика. И некоторых персонажей, которые были... Во время того видеоролика о них тоже поговорим, потому что есть некоторые изменения. Есть некоторые изменения в их расположении. Поэтому давайте сейчас приступим. Берите свои чашечки с чаем, какие-нибудь бутербродики. Мы приступаем. Атака плюс криптурон. Новые персонажи у нас Эсконор красный, Артур синий, Нончаки бан синий, Лист, Лост Вен Миллиодос, естественно, которого все ждут, Красная дерьерка, которую, к сожалению, мне не выпал, но ну, ничего страшного. Далее у нас леви, и в этой строчке у нас все. Давайте разбираться пока что с этой строчкой. Почему у нас зеленый эсканор с атакой плюс деф, а здесь у нас атака плюс культурон, красный эсканор имеет? Все-таки разница у них небольшая есть. У эсканора пинг, все, урон нанес. У нашего красного эсканора же... Немножечко по-другому. Он наносит множественные уроны. Вы наверняка замечали, что урон там по 3-4 тысячи с его второго, к примеру, умения э проскакивают, но много раз. А у нашего Эсканора зеленого он просто кинул свое солнце, к примеру, оно попало один раз, у появилась циферка урона и все. Это называется одиночный урон, а у нашего Красного эсканора множественный урон, то есть множество цифер вы видите за использование одного скилла. Поэтому ему лучше давать атака плюс крит урон. Он часто критует, намного чаще, чем я предполагал. Поэтому используйте его с атакой плюс крит урон. Если он у вас, конечно, умирает, вы можете использовать атака плюс D. Без разницы. Но я не уверен, что у вас он будет умирать, потому что у него первые три хода пассивка просто увеличивает его ОЗ и все связанные с ОЗа характеристики на 50%. Ну это будет сложно его убить, по крайней мере в первые три раунда. Далее, Артур. Атака плюс критерон. У него очень хорошая пассивка и она сама за себя говорит, что чем... Больше крит урона, тем лучше для него, поэтому берете его либо в три сета крит урона, либо в атаку плюс крит урон. Желательнее, конечно, в атаку плюс крит урон, потому что в три сета крит урона вы вряд ли его сможете одеть. Во-первых, это очень затратно, во-вторых, ну это просто невыгодно. Невыгодно по урону и... просто невыгодно. Давайте следующего. Следующий персонаж у нас это Бан. Бан у нас, как и все его версии, неплохо себя показывают. Они неплохо себя показывают, много урона наносят, но вот синенький он неплох. Он посильнее, чем другие его вариации. Советую его использовать в атаку плюс критерон. У него атака и плюс критерон будут давать ему намного больше урона, чем атака плюс деф. Учтите это. Но если он у вас умирает, то давайте ему атаку плюс дэв. Справедливо будет решение. Так что не переживайте. Далее. Остуэн Мелиутас. Атака плюс Критурон здесь не обсуждается. Он очень часто критует. Поэтому атака плюс критерон. Три сайта критерона, бесполезно его одевать. Вот бесполезно. Далее. Красная дерьерка. Красная Дориерка. Это очень неплохой персонаж, Сами вы все знаете, она нюкер, она просто бешеная, она урона наносит просто бешеное количество. Атака плюс крит Если вы ее можете реализовать в атаку плюс крит это хорошо. Если вы ее не можете реализовать в атаку крит атака плюс Деф. В обычных использованиях вы скорее всего будете использовать ее в атака плюс Деф. то есть она где-то у вас вот здесь будет находиться. Но если вы ее можете реализовать, то вы ее и ее используете. Атаку плюс крит Поняли? Надеюсь. Далее, переходим к следующему персонажу. Это у нас Леви. Он 100% критует по одиночным целям. 100% критует по противникам с одинаковым количеством УЗ. Поэтому атака плюс критурон Если вы идете против врагов, где босс единичный случай имеет. То есть он единственный персонаж в, данном, в данной битве. То вы критуете по нему 100%, поэтому три сеты крит урона неплохо себя покажут. Далее. Переходим к следующей строчке, атака плюс деф. Но у нас здесь, в принципе, объяснять ничего не надо. Беннимару, Мелим, Мерасциллы, Лилия зеленая, Валентия зеленая, Манспиды оба. Ну, их вы можете использовать и здесь тоже. В атаку плюс крит их можно засунуть, если вы правильно их реализуете. Но лучше атака плюс деф. Все-таки они немножечко хилее, чем... Хотелось бы для персонажей. Далее у нас Эрон здесь, Ми Микаса, зеленая Делерка, красный Эстароса, зеленая Большая Диана. Далее у нас здесь Элизабет синяя, э забыл опять как его зовут, На Наде как-то его зовут, один из десяти заповедей. И в принципе у нас здесь больше новых никого нет, кроме СССР. Эрона и одного из Плеяд. В общем, этих персонажей я даже объяснять не буду, почему им, на, им атака плюс деф, потому что это и так понятно. Это э, стандартный набор для персонажей, которые хоть как-то немного урона наносит. Валентия может мо идти в ОЗ плюс деф, если вы ее хотите таковой сделать. Но я бы давал ей атаку плюс деф, потому что у нее очень неплохо урона с ульты. Далее. помните, мы обсуждали с вами в комментариях под моим видеороликом первым, что Мерлин, атака плюс деф. Просили вы меня все перекинуть. Я перекинул. Но давайте я сейчас объясню, почему она, Мерлин, была в ОЗ плюс деф. Все просто. Если вы используете в ПВП персонажей, вы используете Мерлин, вы ее переносите постоянно в четвертый слот. В четвертом слоте она не вылезает почти. И чем больше вы даете БК, тем больше шансов, что вы начинаете первый, тем больше шансов, что вы выигрываете. Ну, в общем, эту логику вы и так знаете. Поэтому, какие у нас характеристики самое большое количество БК дают? ОЗ и ДФ. ОЗ самое большое количество дает, потом у нас АТАКа плюс ДФ. Это у нас вторая степень, так сказать. ОЗ самое большое количество БК дает. Поэтому ОЗ плюс ДЕФ даете вы этому персонажу только, если вы используете его в четвертом слоте. Если вы используете этого персонажа в качестве основного персонажа, как барьерщика там, и так далее, то есть вы используете в первой тройке ее, тогда вы используете ее с атакой плюс ДЕФ. Ну это справедливо, потому что она и урон наносит достаточно неплохое количество, и у нее неплохое количество... Здоровье брони получается, которую она на нас вешает, барьерка этого барьерчика. Но, скажу следующее, если вы ее добавляете в связку с каким-нибудь исканором, с демоном Мелиодусом, то есть добавляете ее в связку, сцепку, так сказать, то вы добавляете ей ту характеристику, которая требуется нашему основному персонажу. То есть, если вы берете Сканоры, допустим, ему нужно либо ОЗ плюс ДЕВ, если вы собираетесь из него просто сделать мега жирного такого ух, большого дядьку с топором, тогда вы даете ей ОЗ плюс ДЕВ. Если вы хотите дать ему атаку, то вы даете ей атаку плюс ДЕВ. В любом случае ДЕВ вы повышаете, потому что это ну, неплохо давать э, персонажу ДЕВ. А атака либо ОЗ, вот здесь уже зависит от того, какие у вас намерения и какие вы хотите цели достичь этим персонажам. Поэтому основное, конечно, сет а — атака плюс дев, это все и так знают, но если вы собираетесь использовать ее только в PvP и только в качестве четвертого слота, вы используете ее как ОЗ плюс дев, чтобы добавила она вам БК в команду. Поняли? Надеюсь. Далее у нас Эрен и Плеяда, ну здесь в принципе все просто, Эрен он просто увеличивает себя статы, чем больше статов, тем лучше, тем больше урона наносит и так далее, в общем здесь все хорошо. Плеяда просто потому что, почему бы и нет, он наносит неплохой урон, ну наносит неплохой урон с учетом того, что он использует после ульты свои умения, а он снижает своей ультой на определенный процент максимальное количество озы. Снижает на определенный процент это количество. Поэтому чем больше вы можете снизить количество процентов вот этих вот максимального количества, тем лучше. Он неплохой персонаж, но я его все равно не часто использую. Он у меня есть, но я его не использую. Атака плюс да. в общем. Далее переходим к следующей строчке. Это у нас Реймуру. И забыл как его зовут. Черт его возьми. В общем, тоже один из плеят. Далее у нас еще здесь есть Диана Танк. Давайте разбираться с этими персонажами. Риммару слайм, я даже разбирать не буду. Просто ОЗДФ даете ему и забывайте о нем никогда не используйте. Смотрим, что у нас здесь. У нас здесь, монс... ну, в общем, вот этот персонаж, я не помню, как его зовут, серьезно. Не вспомню. В общем, ему вы даете ОЗ плюс потому что вы чаще всего используете его в четвертый слот. Потому что у него очень хорошая пассивка для четвертого слота. А как мы уже до этого поговорили, ОЗ плюс это максимальный профит для количества БК вашей команды. Ремору ОЗ плюс если вы используете его как танка, если вы используете его как дамагер, то вы используете его как атака плюс Но в любом случае, чаще всего я встречал, что его используют как защитника. Поэтому ОЗ плюс Далее. У нас есть зеленая Диана. Вообще в идеале ей давать три сета дефа. Но есть одна загвоздка. Мало кто может это реализовать. Поэтому УЗ плюс это наиболее распространенная версия одежды для нее. Снаряжение имеется в виду. И она будет и больше количество хп иметь. И при этом она будет чаще выживать. В общем она неплохой танк. Из-за ее и пассивки и активных умений, в общем, она неплохо танчит урон. ОЗ плюс деф, в общем, ей гарантированно даст больший профит, чем неправильно вкачанный деф. Далее, переходим к следующим персонажам. Наш любимый, просто обожаемый персонаж, это зеленый Эстероса. Бог войны. Вот так вот я его называю. Почему? Потому что он просто бешеное количество вампиризма имеет. У него очень неплохо получается отхиливаться от наносимого урона контратакой. Поэтому качайте атаку плюс вампирку. То есть атака плюс D плюс вампирка. Вот так я бы ему даже давал бы, потому что... Потому что почему бы и нет. Самое важное. Атака и вампирку ему качайте. В субстатах делаете вампирку. И будет вам счастье. Дальше у нас демон Мелиудос, синий. Я здесь в качестве дополнительных статов, то есть у нас здесь сеты именно, а здесь я сделал отдельную небольшую группу, где я пишу именно чисто чисто сеты, которые помогут вам. Помогут, вот не переживайте. Просто дефт либо же крит урон, вы решаете сами. В данном случае вы сами решаете, потому что в зависимости от того, как вы используете этого персонажа, если вы видите, что он часто критует у вас, вы ему даете крит урон как дополнительный сет из двух, который состоит у предметов, и радуйтесь жизни. Если вы его заметили, что он не часто критует, либо он имеет низкий шанс крита, то для вас все-таки будет деф предпочтительнее. Но я их выделил. Я их выделил этих персонажей. Мог я их добавить вот сюда, я мог их добавить вот сюда, мог сюда добавить. Но я их выделил почему? Потому что важно. Важно в субстатах добавлять penetration этим двум персонажам. А именно демона Мелиодасу, синему и Лили. Почему я выделил их? Собственно, вы это уже видите. Давайте теперь поговорим о том, почему именно так. У нашего демона Мелиодаса увеличивается в три раза... На 300% вернее. Penetration. Когда он использует свои умения. Лилия, она увеличивает всей команде от ее количества пронзания. Penetration. Стати... Ну, характеристики получается. Она увеличивает всем своим сокомандникам, тиммейтам. Penetration. Поэтому, чем больше у нее penetration тем лучше для команды. Демон Мелиудас, чем больше penetration, чем больше атаки, тем лучше. Я даю демону Мелиудасу лично атака плюс крит урон сет, и делаю атаку плюс крит урон в наруч, и атака плюс penetration в кольцо. Это чисто мой вариант моего демона Мелиудаса. Но вы можете его прокачать немножечко по-другому, в зависимости от того, как вы хотите. В любом случае, формула «Атака, умноженная на э, пронзание» вычитается там «Защита, умноженная на сопротивление», либо как-то так. В общем, эта формула выглядит э, в нашей игре. В любом случае, вот такая вот у нас э, табличка получилась. Вы можете ее себе заскринить давайте я немножечко ее поменьше сделаю, вот так вам, наверное, удобнее будет. Можете ее заскринить себе, можете заходить на мой видеоролик, постоянно смотреть. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, как вы своих персонажей одеваете, помог ли мой видеоролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. С вами был, как всегда, я, Макс. До новых встреч.